Я уже несколько недель говорю через послание Ефесянам. Я начал, я хочу завершить учить по этому Entonces, посланию. Мы три недели подряд уже изучаем его. И я надеюсь, что вы что-то помните. И я, мы научились тому, что без жертвы Иешуа невозможно зайти в место Божьей воли. И одно из имен Машиаха — это наш мир. И это не только связано с миром внутренним в человеке, миром внутренним, а в человеке или миром между людьми. Или но каким-то образом, который нам сложно понять, Бог просто дал нам мир между земным и небесным. И это большая тайна. И Шауль говорит, не всегда думайте о том, какую новую одежду вам нужно купить. Иногда подумайте также о небесах. Это вас откроет. И также мы выучили, что не только между земным и небесным нужно соединение и мир, но также между людьми. И Шауль также определяет это как тайну. И он говорит Когда-то вы евреи были только одни Божьей семьей. Делали плохо или хорошо, но ваш отец всегда вас любил. И вы не были достаточно открыты, чтобы это доброе принести другим народам. Но также и народы были в своей гордости и не хотели ни вас, ни меня. Но из-за воскресения, из мертвых мессий, что-то в других народах открылось. Они стали готовыми принять Истину с Небес и также соединиться. Соединиться для обетования народа Израиля. Вы это слышали, да? Сегодня мы продолжаем. Я äh, говорю так, что я вас... Усыпляю. Давайте откроем окна, здесь, мне кажется, жарковато. <кос rolls> Я вижу, люди сидят, практически засыпают. Я вам дам патент. Возьмите с собой солнечные очки, а лоруешь, а и тогда никто не будет видеть, спите Рак вы или нет. А Только нужно э, наблюдать за своим Бишвин ртом, лолинхор. чтобы не храпеть. Сегодня мы начинаем изучать четвертую главу послания Ефесянам. و... И она не такая духовная. Но она очень практическая. И через нее мы тоже научимся нескольким основам, очень важным. мазут, маза умер о Кто из вас э, знает, что такое структурный вопрос или бюрократия? Кто знает? Когда мы слышим слово структура или бюрократия, у нас обычно хорошие э, ассоциации или плохие? Эти э, служащие тупые. Но если структура выстроена правильно, и она должна быть связана с бюрократией, дворим, то все быстро выстраивается. Потому что без системы, без структуры и без бюрократии наступает хаос. Где есть нужда в системе и в бюрократии? в государстве, в образовательной системе, в производственном, в армии, в медицине. Без структуры или бюрократии медобслуживание будут получать только богатые. О, это <коров мишпаха> или те, у кого есть связи, близкие, работают в этой системе. Поэтому структура или бюрократия это не всегда плохо. И четвертая глава послания Ефесянам говорит о структуре, о системе вообще не. И какие ценности есть в этой системе? А, Рахима, какие моральные ценности? Как вести себя? Если мы этого не понимаем, мы не будем знать, как продвигаться и расти в общении. Вот я сказал несколько раз «община». Что значит «община»? В, не в Израиле есть церковь. Мы не говорим про себя «церковь». Церковь потому что это не очень приятно звучит для еврейского уха. И все меня понимают, я не хочу здесь останавливаться. Мы говорим «тело Мессии», или мы говорим «община», или мы говорим «собрание святых». Что значит «община»? Что значит община? Есть очень много описаний в священных писаниях. שונה, И каждый из них отличается. Сегодня мы говорили о том, что такое синоним. שמתארет, И я хочу привести вам один из примеров, который описывает, что значит община. <честь> Я очень много слышал объяснений по поводу того, что есть община. К большому сожалению, верующие арабы, верующие в Иешуа арабы, которые живут в Израиле, не все, но очень многие, когда э, э, ты спрашиваешь, какое твое гражданство, они говорят, у меня небесное гражданство. То есть в Мессии есть ума. Что такое ума? Э, нация, есть одна нация. Adama, которая не стоит на земле, и пашу, она всегда ба, ба, ба, ба, витает в облаках. Это ерунда. Это ерунда. Это ерунда. И у каждого человека есть гражданство земное, это наше гражданство. И мы часто уже изучали, что Бог сделал, заключил свой совет только с одним народом. С каким народом? И мимо с народом Израиля. Это не унижает другие народы, совсем нет. Ба другие народы погрузились в балаган. И, и, и я не раз учил о все о смешении Вавилона когда народы пошли в другом направлении, совершенно противоположным направлению Божьему. Если кто-то сейчас справляется, борется со сном, поднимите руку, мы вам сделаем кофе. Но, пожалуйста, проснитесь и слушайте меня внимательно. Написано в Бытие 12 главе что Бог дал призвание Аврааму. И он сказал, я сделаю из тебя народ. Кто помнит этот момент, когда Бог сказал Аврааму принести в жертву своего сына? Не нужно открывать, только Авигаль нам покажет бытие 17 22 стих. И там э, написано, что Бог сказал Аврааму, что из-за того, что ты согласился принести в жертву своего сына, я благословляю тебя и твоих потомков. Твой народ. И у вас много будет целей в этом мире, но три самых основных. Первое. Вы будете настолько многочисленны, как звезды небесные как песок морской. И второе. Он сказал, благословляя, благословлю тебя. И в семени твоем благословятся все народы. Кто знает, что значит семя Авраама? О чем говорится здесь? Ну, Викторина, Викторина, семя Авраамова это кто? Леонахон. Шауль очень хорошо истолковал. Он сказал, что когда про Авраама сказано было, В семени твоем благословятся все народы, это означает, что все народы будут иметь спасение в Мессии. Но есть еще одна цель я э, вы будете воинством против э, врат э, врага шар что значит воевать против врат врага мы об этом мы изучали им Амшел авраам если народ Авраама лейлахем, о, ор, ле -ле должен принести свет тем, которые Просто погрязли в э, балагане Вавилона. Они приносят свет Вавилону. Они э, вытаскивают из Вавилона людей и приводят их в Божий свет. Дают им возможность измениться. Об этом весь Танах. Об этом весь Новый Завет. Не война дьявола с Богом, такого не существует. Но война потомков Авраама э против Балагана этого мира. Я дам вам еще один а пример. От זה, Откройте со мной вместе Исая 41 глава. 15, 15. Исая 41 глава 14-15 стих. Я прочитаю. Открыли. Не бойся червь Иаков. «Малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину». Это синоним того, что я прочитал про Авраама. Бог берет Израиль. И с его помощью разрушает балаган, который празднуют у других народов. Они Илья, лави, они рассказать, рассказать етмоль, бамитбах, я попросил Илью принести мне э, нож, я вчера увидел на кухне. Наши сестры э, с Китая таким э, готовят. Я хотел привести пример, вам показать. Вот это вот пример я хочу вам показать. Бог держит Израиль вот таким образом. Это написано. И разрушает весь этот балаган, который находится в других народах. И вот пришел Иешуа. И где он? Где он находится в этом лезвии? Я думаю, что он острая часть. Потому что те, которые пошли за ним, приняли не только откровение, но также силу воскресения из мертвых. которая открывает э, врата Вавилона или врата вражеские. Поэтому те, которые находятся в э, настрее, это община Мессии. Но весь этот нож — это Израиль, только Израиль. И Бог говорит, не бойся, малочисленный Израиль. Я держу тебя, и с твоей помощью я делаю операцию всему миру. И мы знаем, что Благая Весть вышла за пределы Израиля ко всем народам. И многие стали учениками Ишуа или сыновьями Авраама. И к какой части этого ножа они присоединились? То же самое к острой части. Потому что священные писания раз за разом в Новом Завете говорят, вы царственное священство. Вы тот народ, который я избрал. Be, e -e e Это то, что e мы учим в послании к ефесянам. И я хочу сказать, что община нуждается в структуре и в ценностях, как себя вести. Если мы не принимаем эти ценности, мы и... И если мы не ведем себя так, как нам повелевают священные писания, то мы острая часть сильно затупела. Возьмите помидор и попытайтесь порезать ее тупым ножом. До того, как я дома начинаю делать салат, я всегда точу нож. Потому что по-другому из помидоры будет только сок. Если мы хотим быть телом, которое готово к доброму, нам нужно понять структуру более или менее. И также позаботиться о том, чтобы внутри нас было правильное развитие. И об этом написано в послании Ефесянам в 4 главе. Я хочу прочитать несколько стихов. С 1 по 4, до 5. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренным мудрем, и кротостью и долготерпением, снисхотя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в Союзе мира, одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение. Асфкана Медубар. Здесь говорится о том, что если мы друг к другу относимся, мы связаны друг с другом, и мы учимся о том, как быть э, гибкими, мы вместе получаем слово и направление и мы вместе идем э, за движением Святого Духа, тогда мы уже становимся общиной, и Бог использует нас, и Шауль продолжает для этой структуры он внес определенную бюрократию, и мы прочитаем с 11 по 13, «И одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями» к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии. Я часто был на различных конференциях, особенно за границей. До пандемии. До пандемии. Бааруха, это а, И не один раз мне э, на, за обедом давали э, свои э, кредитные, визитные карточки. В, а шейк, ну, это, кредитные. Визитки а, мне давали. потом, потом Шалих Вася Пупкин. <laughs> потом я вижу на визитке написано апостол Вася Пупкин. О! Миссис бла-бла-бла, профет. Или пророчица, миссис такая-то. Они сказать, что они роют, они сказать, <laughs> я, я когда вижу такое, мне хочется сказать, ой, поздравляю тебя, Мазальто ву Симхату. Мы несколько раз видим, что Шауль называет себя апостолом, и он действительно был апостолом, но часто он себя в основном себя называет раб Божий. Вот им я <говоря> дим, вот <говоря> эти вот и как сказать тагим, определения вот эти, кто звания, <говоря> погоны, Мы получим там, когда мы будем стоять на суде Мессии. И, и очень часто, скорее всего, те, которые считают себя генералами, не будут даже солдатами. Понимаете меня? Здесь Шауль говорит, есть система. Есть ответственные, есть пастыри, есть учителя и так далее. Не нужно задирать свой нос слишком высоко. Но вся эта система работает для двух целей. Первое — это принести истину этому миру где мой топорик Первое — это воевать против врат врага. А второе, чтобы внутри нас мы пришли в, возрасту, в, пол, в полного возраста Мессии. И здесь должна быть определенная Баланс. Баланс определенный. Звон. Потому что Ишуа говорит, если вы изгоняете бесов, а сами не растете в вере, то вы ничто. Я пока был э, достаточно ясным. И чтобы мы выучили, как не обижаться, и не обижай других. Часто пастор, меня обидели, пастор, меня обидели, а ты никого не обижал? Нужно научиться. И в самом начале будут обиды. Я не буду ходить вообще, но я буду смотреть вас онлайн. Мне так хорошо, меня никто не обижает. Через банковский перевод буду отдавать десятину. Хорошо. Зеосем. Это замечательно. Но когда мы живем как люди, когда мы иногда обижаем и учимся прощать или просим прощения, тогда мы меняемся. Когда в нашем хождении мы будем получать внутреннее исцеление. И также будем приносить исцеление другим. Если только все ради себя любимого, то это не очень хорошо работает. Когда мы очистимся от идолов и от скверны, тогда мы сможем помочь другим очиститься. И э, поднимается эта система. И есть система э, того, как живет эта структура. Alors, to в каждой структуре есть внутренние законы мой старший сын много лет участвует в клубе любителей антикварных машин мне вге бакерат моцкин я ям и они, в криат есть такая подземная стоянка, они там встречаются. И они по четвергам там сидят. Пару раз я ходил с ним, потому что мне же надо знать, куда мой сын ходит. Прикольная атмосфера. И, ехудим, и евреи, и арабы там. Я сказала, как хорошо вы все общаетесь. Он говорит, у нашего клуба есть три закона. Мы не äh, посылаем друг другу грубые äh, видеоклипы. Мы не материмся. И мы не говорим про политику три основа и они, так, и они все с друг другом очень хорошо общаются разного возраста 20, людей от 20 до 80 лет сидят там разговаривают только про машины. и действительно приятная атмосфера могу вам сказать. у общины мисссси есть ценности, которые нам приносит Святой Дух. Если я прочитаю 17, 22, 23 стихи, «А скотувкам посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы» по суетности ума своего. Или отложите прежний образ ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновитесь духом ума вашего. За барур, а? Это все понятно. За барур. Очень все понятно. И монахну кигила, льет кигила, если мы хотим быть общиной или острым э, ножом в руках Бога, нам нужно быть на определенном уровне. Это относится и к молодому, и к более старшему возрасту. Ле ФСМ, ле И вдруг э, Шаул здесь приносит еврейское откровение о покаянии. Вы слышали, что значит покаяться? Уже увидели, бавэль, הזה, бим бим э, в силе Вавилона вы идете в противоположном от Бога направлении. А здесь нужно обратиться. Не только в субботу. А в один день обратиться и каждый день идти в правильном направлении. Из 25 по 32 стих очень много, очень ясно написано. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте место сатану. Кто крал впредь не кради, а лучше трудись. Никакое гнилое слово, шум, мелагаса. Никакое грубое или гнилое слово. они умер это Тот, кто не понимает русский, откройте на своих языках Библии. куре. Я читаю сейчас. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Не будьте э -э, гневливыми людьми. Не э -э, лги и не кради. Засэр, это, это 10 заповедей. Не э -э, совершай прелюбодеяния. Почитай своего отца и мать. «Поклоняйся только одному Богу». И все с тобой будет в порядке. И ты будешь острым ножом в руке Бога. Если мы переходим к пятой главе, не Шауль разделил это на главы. Какой-то другой умный человек разделил. Но в пятая глава продолжает эту идею. Третий стих. Облуд «А и всякая нечистота и любостяжание не должны именоваться у вас. А, когда, э, когда я, я люблю. люблю покупать и у себя склад дома устраивать, а гам, я тоже так люблю. Они У меня мне надо всю одежду, которую я 20 лет назад купил, выкинуть, потому что я все равно только рубашки одеваю. Те, которые рядом висят. Иногда люди с ума сходят по этому поводу. Фобия это становится не фобия Шоп... а мания, мания. Mm -hmm. <свят> голик голешо по зависимость становится суки мчащего шмоны 6 и 8 Альти добру маркаем Альти добру. Штуют. Кем нашим, говорил сегодня об этом. Не э, пустословьте с теми людьми, которые любят пустословить. Замамаш мави отану лемизмор Это нас э, приводит к первому псалму. в гашей зоним. Мы болбелим штуют о о шоврим а нашим в первом псалме написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей не стоит на пути грешников. Иногда мы просто говорим ерунду. Это не то, что нам нельзя иногда встречаться с друзьями и говорить, шутить. Но есть люди, которые только этим и занимаются. И тогда это становится проблемой. 11, 10, 11 стих. Испытывайте что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Испытывайте что угодно Богу. И этот стих дает нам достаточно много свободы. Роботим. Мы не роботы. Нам не нужно делать 1, 2, 3 и все. Если вы хотите что-то попробовать сделать, и в этом нет греха, то можно попробовать. И также в духовных вещах. Шауль говорит об этом практически во всех посланиях. Он говорит, все мне позволительно, не все полезно. И каждый из нас отличается друг от друга своей какой-то личностью. Может быть, кто-то получает откровение, а только тогда под душем стоит. Я получаю много, когда плаваю в бассейне. Потому что в этот момент я ни на кого не обращаю внимания. Я вода и мои мысли. Иногда нужно пойти на берег моря. Иешуа дает синоним этому. Закройся в комнате один на один. Неважно, как ты это делаешь. Иногда я еду в Иерусалим на какую-то встречу, и для меня это большое удовольствие быть один на один со своими мыслями. Иногда пытаться получить откровение своими способами. Но самое главное, не отступить от того, что здравая дорога и учение. Каждый из нас. Потому что ты сам будешь стоять на суде Мессии. И мессия. не говори, мой э, э, э, лидер общины меня так научил. Мы здесь этой сцены даем широкий принцип. Но в один день Бог скажет, вот нож или меч в моих руках. А где ты участвуешь в этом мече? Возможно, ты вообще не острый. Давайте мы встанем, помолимся вместе. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы Святой Дух дал нам желание углубляться. Дай нам Дух Откровения, чтобы со всеми святыми мы могли понять что значит широта и глубина и долгота что значит силы начало и власти где мы находимся во всей этой системе и где я со своими устами и своей совестью, со своими действиями, Отец наш Небесный, я обращаюсь к Тебе, и прошу, чтобы Ты очистил меня, кровью Мессии Иешуа, и наполнил меня Святым Духом, Духом Откровения, чтобы я мог увидеть истинную картину. И помоги мне увидеть, когда приходит волна Святого Духа, чтобы я мог прыгнуть в эту волну и участвовать там с тобой в твоих делах. Я молюсь за каждого из нас, это молитва не только за меня, а за себя. Я молю за всех нас. Помоги нам, Господь. Не играть с тобой в игры. В имя Аминь.